Неужели нет ничего, что смогло бы мне помочь? Я говорю, неужели нет ничего, что смогло бы мне помочь? Эй, стена, ты же мне вроде все время помогала в таких ситуациях. Эй, слышь?